А кому надоело делать расклейку? Или кто никогда в жизни не хотел ее делать? Поставьте, для кого это прям проблема? Поставьте в чат э, четверку. У кого реально это, это болит прям, вот как увидел, аж екнуло, аж, аж зуб заболел. Поставьте в чат четверку. Есть ли такая проблема вообще? А, Обрадоваясь, друзья, можно жить без этого. Можно сделать так, что вы вообще не прикоснетесь к этому больше никогда. Опять же, возвращаясь назад, клиенты приходят к вам сами, без вашего участия, в том числе без расслейки, в том числе без постинга объявлений на досках. Теперь вопрос такой, друзья. Давайте представим на секундочку портрет нашей аудитории, да, Кто, ну, нашей целевой аудитории. Люди, которые приходят к вам, ну вот, допустим, человек идет по улице и звонит по листовкам, звонит по окнам, по, ну как это там, листовкам на окнах, да, которые вот висят, по баннерам ходит, звонит, обходит всех застройщиков, приходит домой, садится на доску и взванивает все объявления по риэлторам. Этот человек изначально какую цель преследует? Помимо того, чтобы купить квартиру. Что он хочет получить, используя вот эти способы поиска себе жилья? Какую он проблему решает для себя? Ну, по его мнению, проблему. Что он хочет вообще получить этими инструментами? Расклейка работает. А Юрец, если так можно обращаться, так написано, я так и обращусь. Да? А, конечно, работает. Вы же продаете там недвижимость. Вопрос, насколько эффективно. да? Когда я говорю, что риэлтор может месяц сделать до 10 сделок, мне говорят, да невозможно. Да это какая-то фигня. Да невозможно, если расклейку делать. Конечно, невозможно. Потому что ты полдня занимаешься ерундой. Ну, я сейчас не хочу никого обидеть, друзья. Я не хочу обесценить ваш подход. Я не хочу показать, что есть гораздо более эффективные решения, доступные каждому из вас. Эффективные, значит, что значит эффективность? Возврат на вложенные ресурсы, возврат на вложенные усилия. Неважно, временные ресурсы, денежные ресурсы, любые ресурсы. Вот это эффективность. Эффективно, значит, при одних и тех же усилиях ты получаешь больше результат Вот расклейка далеко не самый эффективный способ. Хорошо, читаю ваши ответы. Купить подешевле. Согласен. Купи экономию, согласен. Купить самому и дешево, согласен. Выйти напрямую на собственника, да? Мы все это прекрасно понимаем. Друзья, теперь такой момент. Когда вот вы, вот ваша цель. Мне очень нравится пример житейский, который поймут все. Вы захотели, ну, очень короткая цель, да, на больших целях у нас есть проблема очень часто с достижением больших целей очень часто они достигаются там по ряду причин. Давайте короткая цель. Капец, как приспичило в туалет. Ну вот такая цель, которую невозможно не выполнить. Ну потому что очень надо. Вот вы захотели в туалет, вот она ваша цель. Вы к ней двигаетесь. На пути к вашему туалету возникает толпа людей, которые перекрывают там, ну, огромные банки, их там 100 человек стоит. А вам нужен в туалет. У вас прям уже из ушей льется, извините за выражение. Прям уже все. Что вы будете делать? Очень надо. Жду ваших ответов. Есть дверь. Она вас ждет. То есть у вас есть какая-то мощный стимул, мощное желание. Я сейчас говорю на примитивном примере, но это можно все перенести... Ну и на нормальные цели, да, как купить квартиру там и так далее. Растолкаю. Давайте, я жду волшебное слово, которое сейчас откликнется, сразу шелкнет у всех. Да, вы? Обойду толпу, вот. Ну, неважно, вы на самом деле, вы устраните препятствия, да, вы обойдете препятствия. Кто-то в кусты пойдет, неважно, вы к своей цели придете. Вы их обойдете, вы обойдете препятствия, это нормально. Кто-то будет пробивает лбом препятствия, да, он чаще всего просто его обходит, если есть такая возможность. Такая же история происходит с клиентом. У него цель – купить квартиру экономно, купить квартиру дешево, подешевле. У него бюджет такой, у него не, он, он неплохой человек, просто у него такой бюджет, он себе больше позволить не может. Он экономит каждую тыщенку, извините за выражение. Он ищет напрямую собственника, поэтому. У него купить, цель купить напрямую и купить подешевле. Что происходит, когда вы встаете на пути к его цели? Он у нас пытается обойти, это нормально. То же самое здесь стоит собственник. В принципе, он не против, он ему не, помеш... не мешает никак. Потому что у них цель одна, у него купить, у другого продать, в отношении одного объекта. То есть, как бы, чему удивляться, да, когда вы пытаетесь на досках объявлений найти себе э, покупателя, а потом из них какая-то доля вас обходит. Ну вот ответ почему. Потому что вы их не там, там они Там есть хорошие покупатели? Несомненно есть. Вы же там сделки делаете, да? Вопрос в процентном соотношении, сколько их там. То же самое касается цены. Ну не идут на доски искать хорошие объекты.